Азербайджанский спортсмен Гетин Магомед Гаджиев. Схватка как для тебя сложилась? Вот Марю выложился полностью. Реально устал? Соперник был крепкий, очень. И функционально. Сильно вообще не подустал. Тяжело было, легко не было. Хороший соперник. Спасибо ему за хорошую схватку. Слушай, огромное количество дагестанцев выступает в Азербайджане, тренируется. Вот ты можешь сказать, два региона соседи, рядом, есть какой-то особенный стиль именно азербайджанской борьбы? Или вы похожи абсолютно? Почему? И э -э, дагестанцы борются за Азербайджан, да. и не борются. Бывало, даже абхазцы приезжали. Стиль нету. Когда мы только туда в в приехали, у них только 10, один олимпийский 10. чемпион был, нами, Кабдулай. Как мы туда 80, 10, приехали... У них начала развиваться борьба. Уже есть два олимпийских чемпиона. Это Шарип, Шарип, Четырех-пятикратный чемпион Хажи Алиев. Там на глазах борьба выросла, да. Отношение э, народа э, к вам, к борцам вас особо выделяют? Или все-таки футбол есть футбол? Нет, ну, они относятся к нам по-братски. Проблем никаких нет. Но у нас хорошие братцы с азербайджанскими братьями. Первоначально были, что мы не понимали друг друга. А сейчас вроде нормально все. Какая мечта у тебя в спорте? В спорте, как у любого, любого профессионального спортсмена, олимпиада, да. Но я сам выступаю не в олимпийском месте. Сюда тоже я приехал просто пробороться. Мой свой вес 70 килограммов. Я просто выступил из-за команды на 74. Так хочется, конечно, в мире Европу первого выиграть. Определенную ступень пройти, это а это дальше да, уже о думать. Если это, говорить да. об олимпийском весе, все-таки ты Интересно, будешь опускаться в 65 70, или же 74? Вот ты поближе. сейчас попробовал попробовать, ну что называется, прибавить? 74 3, тоже вроде неплохо а прошло. Вчера я боролся с ты хорошим спортсменом-вольником из Турции. Крепкий, очень опытный Я ему, я считаю, что я эту схватку не проиграл Я один момент просто отдал И то своя ошибка была А так 74 у меня нормально идет Но все-таки мне хочется на своем весе на, на мире, на Европе медаль взять А потом уже думать о олимпийской категории Ну вот Магомед Курбаналиев уже определился Он перешел в категорию 74 А ты по комплекции похожий, такой крепкий Магомед Курбаналиев уже чемпион мира, чемпион Европы А я всего лишь участник из-за этого ему можно и переходить Олимпиаде а Олимпиады, думать, а мне сперва надо на Европе, на мире хотя бы одну медаль взять, потом уже думать о а Олимпиаде.